Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите этот видеоролик, значит вы находитесь на канале Work and Life и с вами я, его ведущий, Антон Белюк. Для тех, кто на моем канале находится впервые, я хочу сказать, что канал Work and Life это канал, созданный для людей, заинтересованных в жизни и работе за границей, во всем, что с этим связано. Я сейчас нахожусь в Польше, работаю здесь с фарщиком. И в данном видеоролике хочу сказать о минусах жизни в Польше. Дело в том, что опять же для тех, кто не следил раньше за моим творчеством, хочу напомнить, что я уже снимал, снял не один видеоролик о плюсах жизни в Польше, но и, как говорится, для баланса нужно что-то снять о минусах. Так что не обижайтесь на меня, пожалуйста, поляки, не обессудьте. Но в каждой стране есть свои минусы, но признаю честно, если брать Польшу Тяжеловато было найти мне здесь минусы Вот не знаю почему, но Такие, чтобы сказать реальные Какие-то минусы Пришлось подумать, короче Вот Но, да ладно Суть в том, что я их все-таки нашел И все те, кто в этом заинтересован Все те, кто хочет узнать Какие все-таки минусы Есть в жизни в Польше Устраивайтесь поудобнее И я начинаю, поехали Первый минус, если его можно так назвать, жизни в Польше, я бы это, если честно, даже не рассматривал бы как минус, если бы не было так перехвалено у нас, я имею в виду в Беларуси, ну и вообще в странах СНГ, не было бы так перехвалено качество польских дорог. Да-да, именно о качестве польских дорог в первую очередь я хочу поговорить. Дело в том, что бытует такое мнение, Среди белорусов, ну и украинцев, я думаю тоже, не думаю, даже знаю. То, что польские дороги самые лучшие в Европе. Даже лучше, чем в Германии, в Австрии. Ну, по крайней мере, на таком же уровне. Я пока не приехал в Польшу, естественно, ну, тоже так думал. И на самом деле, когда едешь через Польшу проездом по главным автомагистралям, все сделано на очень высоком уровне, и во многих местах дорожное покрытие такое гладкое, буквально как лед. Но, к сожалению, это только на главных дорогах и на автомагистралях. Если заехать в города, в частности, ну, я не говорю про такие там, мегаполисы, ну, обычные города, такие средние, если брать, то качество дорог оставляет желать лучшего. Я уже молчу про более мелкие населенные пункты, которых в Польше немерено, типа поселков городского типа. Там вообще буквально ладка на ладке. Вот и на своих экранах вы сейчас видите, собственно, какое состояние дорог в более мелких польских городах. То есть, да, ям, дыр нету, Допустим, не знаю, как там э, на Украине, например, <смех> во многих местах, как мне рассказывают, яма на яме. Но э, дорожное покрытие не меняется полностью, значит экономят. Ну и соответственно, когда едешь, э, машина трясется так конкретно. И это, конечно же, доставляет определенный дискомфорт. Поэтому э, качество польских дорог реально преувеличено. Минус номер два. Минус номер два, не знаю, многие из вас, наверное, никогда не догадаются, опять же, это моя личная точка зрения. Минус номер два это то, что ну слишком уж много диких зверей в Польше и реально по многим дорогам опасно ездить. Не огораживается никак лес в большинстве случаев, то есть какими-то определенными ограждениями. То есть трасса не огораживается от лесного массива. И таким образом можно попасть в достаточно серьезную аварию. Вот, например, буквально неделю назад я с Катави съехал в сторону Чешина. Ну, те, кто ориентируется по Польше, знают о каких городах я говорю. Нормальная дорога, трасса... Там, в том месте, где я ехал, можно было держать скорость 90. И, собственно, я был в шоке, потому что в последний момент я заметил буквально на обочине дороги, на самой крайне, вот, где полоса идет, которая разделяет дорогу с обочной. и вот возле этой самой полосы буквально где-то 5 кабанов, ну такие с виду по 100 килограмм, Стоят спокойно, спокойно возле них, буквально в расстоянии, в расстоянии полуметра пролетают автомобили на большой скорости. Они еще не боятся и стоит им шагнуть, шагнуть буквально там полметра в сторону. Ну и будет серьезная авария, там среагировать уже будет нереально. И скорее всего если врезаться на такой скорости в этого кабана, то ну, будет просто фарш, там выжить будет практически невозможно. Я считаю, это тоже серьезный минус. Я уверен, ни одна авария так происходит в Польше. Считаю, что властям нужно над этим серьезно задуматься, потому что или как-то это огораживать все. Потому что может быть беда. Третий минус, опять же, связанный с дорогами, третий минус жизни в Польше. Это знаки, ограничивающие скорость, То есть, эти знаки стоят кругом. Даже в тех местах, где они нафиг не нужны. Сейчас можете видеть это на ваших экранах. Знак за знаком огранич... ограничение скорости 70. В тех местах, где можно спокойно ехать 90 не знаю для чего это сделано возможно это сделано для того чтобы просто давать штрафы людям почаще и таким образом пополнять государственную казну потому что никто этот скоростной режим естественно не соблюдает все как минимум под сотку едут в этих местах потому что там реально так можно спокойно ехать но тем не менее знаки везде стоят и стоит стоять там полиции ты будешь ехать хотя бы там в 90 или 80 ты уже получишь штраф но я считаю это тоже минус кстати, после случая с кабанами, я так подумал, что, возможно, это для того, чтобы там, если кабан или косуля выскочить на дорогу, стоят эти знаки, потому что и косули, кстати, тоже очень часто вылетают. Вот буквально в тот же день, кстати, когда я видел кабанов, и две косули, только это было с утра уже, кабаны были вечером, а косули с утра, буквально перед самой машиной перепрыгнули дорогу, тоже мог врезаться, причем такие большие, как антилопы какие-то, не знаю, и вот я думаю, что я думал сначала, возможно, это для того, чтобы люди успели среагировать в том случае, если дикие животные выскочат на трассу. Но, блин, понимаете, сущность человека такова, что все понимают, время ⁇ это деньги, и все равно никто не будет там ехать 70 по той дороге, где спокойно можно лететь в сотку. Поэтому это не выход из положения, нужно огораживать как-то лесной массив, еще раз повторюсь. Поэтому постоянное ограничение скорости движения я считаю тоже минусом жизни в Польше. Итак, четвертый минус, наконец-то, на мой взгляд, минус жизни в Польше, это вредные условия труда на предприятиях. Ну, раз уж говорить о предприятиях, к этому же минусу и отнесем ну, относительно низкие зарплаты. Я имею в виду низкие зарплаты относительно тех условий труда, в которых приходится работать. Также зарплаты сравнительно с зарплатами в той же Германии и Великобритании. Условия труда, в принципе, практически никак не, не отличаются от тех условий, которые в той же Беларуси или Украине. Вот, на многих предприятиях. Я не говорю, что на всех, но на многих. Зарплаты, да, выше но все равно зарплаты гораздо ниже, чем в той же э, Германии или опять же Британии, там, Голландии, Бельгии. Поэтому этот четвертый минус э, за вредные условия труда и несоответствующие заработные платы этим условиям труда. Это я отношу к четвертому минусу жизни в Польше. Ну что ж. Вот как-то так, дорогие друзья, рассказала я вам свою точку зрения по поводу минусов жизни в Польше. Если вы со мной согласны, либо не согласны, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Только попрошу без матов и оскорблений. Будет приветствоваться только конструктивная критика. Все те из вас, кто будут писать матные слова и так далее в мой адрес, ну и вообще будут непременно банится. Попрошу вас как-то соблюдать, так сказать, политкорректность. Вот. Ну, собственно, на этом у меня все. Пишите, звоните по поводу вакансий. Опять же, дело в том, что предоставляю периодически актуальные вакансии в Польше. В частности, на мою работу частенько набираем людей. Постоянно освобождаются места. Актуальность этих вакансий вы сможете узнать и об них вообще узнать в моих группах ВКонтакте и Фейсбуке. Ссылки на них вы найдете в описании к этому видео. Также подписывайтесь на мои группы и там вы тоже найдете море полезной информации, связанной с жизнью заработком за границей. Также на канал не забывайте подписываться, делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Не забывайте задавать свои вопросы в комментариях к этому видео, на которые я обязательно отвечу в своих будущих видеороликах в формате Антоха отвечает. Но а те вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответ, так скажем, немедленно, то есть ближайшие день-два, их задавайте в группе ВКонтакте, либо в личку в Фейсбуке. Пишите мне в Фейсбуке не в группе, там в описаниях или где, потому что потом тяжело мне найти ваши вопросы. Пишите мне в личку в Фейсбуке. Ну, естественно, через мою группу вы выйдете и на мою личку. Так что и на те ваши вопросы, которые будут заданы там, я отвечу, соответственно, в ближайшее время, скажем так. Ну что ж, буду закругляться, берегите себя, всем добра, до скорых встреч, пока.